под тема у нас стрессы которые убивают деньги будем говорить про эмоции которые блокируют денежный рост а меня зовут игорь ванилов я тренер личностного роста бизнес тренер коуч консультант очень много лет обучаюсь и занимаюсь обучением и у нас есть два состояния настроя они оба связаны со стрессом люди этого боятся у нас есть два внутренних мотиватора негативный стресс и позитивный стресс в стрессе нет ничего плохого запишите пожалуйста в стрессе нет ничего плохого если вы его не сделали плохим да, помните как хорошее выражение сами вы плохие погода да? погода нормальная, она всегда какая-то да то есть это это это естественное состояние природы а мы на нее реагируем как-то не так и вот смотрите а можем реагировать так почему настрой плохой я хочу чтобы мы сейчас с вами пришли к истине к истине и вот знаете что происходит сейчас я вам буду рисовать жизнь человека я не буду брать рождение потому что там э, ну как бы ребенок еще маленький он двигаться не может он ничего с собой сделать не может все зависит от родителей ну в общем мы этот период пропускаем мы переходим к моменту лет 30 то есть это люди взрослые, у которых уже сформировались мозги, руки выросли уже из плеч, они а из других мест, они уже прошли 2-3 образования, получили. Кто-то больше, кто-то меньше, но это уже не суть. Это взрослые люди. Я буду брать именно этот период. И вот человек, он понимает, что он в какой-то момент находится в... Можно я буду использовать слово жопа. И буду его использовать не в смысле там задняя пятая точка, а в смысле в общечеловеческом понятии, что это как бы не очень хорошая ситуация. И вот человек рос до какого-то этапа, рос, рос, и вот он здесь понял, что он в точке G. Сейчас я еще вот это выключу, чтобы вам все видно было, чтобы точку G видели. И вот он попал в точку G. Вот он в точке G. Значит, дальше взрослый человек, мы решили, что ему за 30 этому взрослому человеку. То есть это ситуация, когда жизнь 30, 20, 40, 50 процентов удовлетворяет. Некоторые понимают, что они живут сильно там уже в, этой, в конце пути. То есть на уровне бедности они живут. Я напоминаю, у нас магия денег идет, продолжение темы. Поэтому я говорю про деньги. Могу сказать про отношения, могу сказать про здоровье, могу сказать все что угодно. Да? Ну и зависит от того, насколько вы к этому подключены, но будем говорить про деньги. И вот он человек там находится, и он понимает, что он хочет вот сюда, в точку С. Счастье. Запишите счастье. участие судьба рок. Из словаря Даля. Счастье тире это судьба рок. То есть люди мечтают о судьбе, они ее получают. Получают они ее раньше, чем вот в этой точке. То есть они получают то, что мы называем К. А еще называем СК, да? сосуд кармы, я называю это ВК, у меня ведро кармы, то есть человек получает ведро кармы, и почему я детство обрезал, потому что там эти программы кармические, они не инсталированы. они, ну то есть это, это не, человек этого еще в принципе не понимает и не видит, но когда он вырастает и становится способен решать эти уроки, то появляются ситуации, которые вызывают вас инсталляцию, то есть э, карма вызывает ситуацию, например, подружка пришла, денег заняла и исчезла. Ситуация, которая вызывает у вас, э, ситуация вызывает инсталляцию, ну как вот э, у вас есть диск, да, например, вам нужен Word программа, чтобы что-то напечатать, у вас программа не стоит в компьютере, но есть диск с Word, но вы не можете печатать ничего, пока она не инсталлирована. Карма включается, когда ты готов, когда ты созрел или созрела. То есть, когда ты уже можешь решить эту задачу, которую ты должен решить, потому что ты пришел на эту землю. То есть, происходит инсталляция. С помощью этой инсталляции вы получаете заряд эмоций. То есть, у нас эмоция, это и есть ваш урок, по сути, да? энергия, которая включилась. И с помощью этой энергии вы должны создать что-либо, что решит этот урок. Голову включаем, у вас есть уроки, которые вы еще не прошли. Возникает ситуация, деньги заканчиваются, долги приходят и прочее. Причина где у вас, в виде чего, напишите мне, пожалуйста, тестовое задание, напишите в чате, в виде чего приходит ваш урок.